Доброго времени суток, амраден! На связи вновь Адам, и я рад приветствовать вас на своем канале. Ну а сегодня мы рассмотрим танк, который навсегда вписал себя в историю Великой Отечественной войны. Кому интересно, заварим чаек, берем печенюшки и располагаемся. Ну а кто проигнорил и не поставил лукас за обзор на легендарный танк. Тому, конечно же, земля бетонна. Итак, легендарный танк, о котором слагались небеспочные легенды. В частности, о его защищенности, скорости, а самое главное, простоте и надежности на поле боя. Но давайте все-таки абстрагируемся от реальности и сграним на 34 четверку сквозь призму условного реализма под названием War Thunder. По моему личному мнению, 34 четверка имеет одну из самых лучших балансеров БР в игре, так как опустить ее на 3.0 мешает ее броня, а поднять на 3.7 не позволяет ее пробитие. Сказать, что пушка Л-11 плоха, будет скорее всего неправильно, но играть с пробитием меньше 100 мм против БР-4.7 сложно будет назвать удовольствием. Если быть откровенным, то пробитие кабанников 78 мм это наверное самая большая проблема данного танка. Мы конечно имеем альтернативу в виде бронебойной болванки, но в таком случае мы очень сильно теряем в уроне. И про самые банальные ваншоты, которые мы делали с камерников, мы можем забыть. В то время как сам камерный снаряд имеет аж 150 грамм взрывчатого вещества, что при пробитии, конечно же, 99% ваншот. Именно поэтому оба этих снарядов я бы назвал все-таки довольно-таки ситуативными. И чтобы использовать их с максимальной эффективностью, вы должны очень хорошо знать бронирование ваших изовий. Самый банальный пример это Ягдпанцер-4 у вас есть возможность пробивать его в лобовую проекцию только из бронебойного снаряда. Ну а камерник вам в этом случае никак не поможет. В то время как в борт камеры снаряд его скорее всего заваншотит, а бронебойный может просто-напросто выбить ту самую казёнку, ну или вообще пройти насквозь, тем самым окрасив экипаж в жёлтый цвет. Но в остальном орудие довольно-таки стандартное. Ведесущие советский минус 5 градусов УВН, хорошая скорость ворота башни и аж... 5,6 градусов в секунду скорость вертикального наведения. В то время как у тех же Шерманов, ну или Пазиков, всего 2,8 градусов в секунду, что аж в два раза меньше. За счет всего вышесказанного у вас вполне могут создаться ощущение, что танк ну не совсем для новичков, ведь проблема пробития довольно-таки весома. Но это отнюдь не так, ведь... На PR 3 33 против вас все еще играет очень и очень много новичков, которые также ни хрена не знают, куда вас пробивать. И чаще всего стреляют куда-нибудь на АБУ. Понятное дело, опытный танкист будет стрелять вам в щеки башни, где те же самые 45 мм брони... Но без каких-либо рациональных углов Защиту башни могу лишь сказать, что она довольно-таки миниатюрная И ее выцеливание на дистанции свыше 200 метров Становится не самой тривиальной задачей Даже для опытных танкистов Ну а сам корпус 3 будет спасать вас и прощать ваши ошибки Еще очень-очень много раз Понятное дело, вы не можете просто выехать на врага и быть уверенным, что вас не пробьют. В любом случае, вам придется использовать прием ромбования. Благо, двигатель, дающий аж 20 лошадиных сил на тонну, позволяет вам не сильно терять динамики при манцевании. И применяя столь незамысловатый прием, ваши противники будут довольно часто ошибаться. Но вы также должны понимать, кто против вас ведет огонь. Ведь от пушек с пробитием в диапазоне с 20 миллиметров и выше, ваша броня, скорее всего, уже не спасет. В общем, в совокупности т 4 представляет из себя средний танк с подвижностью легкого танка, с невероятной огневой мощью, Броней лучше, чем у большинства ваших противников, и речь сейчас идет не только о BR3.3, но также о 3.7 и 4.0. Общий данный танк можно посоветовать как новичкам, так и опытным бойцам. Опытные танкисты будут нагибать и делать по 5-10 врагов за бой. Ну а новички могут спокойно учиться танковать и выцеливать уязвимые зоны противника. На этом, думаю, стоит закончить данный обзор. Благодарю всех за просмотр. Низкий поклон тем, кто поставил лукас. И отсос тем, кто сделал репост данного видео. В общем, даем лукасы, комментируем, пишем свои впечатления о данном танке и до встречи на полях сражений.